ли. Приходят письма и приходят нам советы, что нам надо изменить маркетинговые стратегии. А, и я задалась вопросом за счет чего выживают психологи и экстрасенсы сегодня? И ты знаешь, я начала отсматривать в Инстаграме, в ТикТоке конкретно психологи, экстрасенсы, как они подают материал, как они привлекают клиентов, как они проявляют себя для того, чтобы вот взаимодействовать с клиентом, чтобы оценить те советы, что нам дают, вообще применимы в нашей работе или неприменимы. И я прихожу к тому, что неприменимы когда мы окунулись вот в это, мы действительно с тобой увидели, что неприменимы и неприменимы. И мало того, у нас был шок, согласись. Да. От того, что мы увидели конкретную ложь просто как в виде лести. Понимаешь, тут и лесть, тут и ложь, тут и злость непосредственная. Да. Тут прямой обман, да, который прямой. нельзя скрыть. Я буду вот приводить конкретные примеры, на которые у меня сперва отвисла челюсть, и я тебе переслала поржать. Когда известный блогер, у нее там очень много подписчиков, и она рассказывает, как она э, издевалась над свекровью, как она манипулировала, лгала, э, как она учит лгать своему отцу, чтобы получить деньги от него, чтобы он дал денег. Как, как как, я на это смотрю, это все идет с таким остервенением. Истервозность считается нормой поведения в психологии. Я была тогда в шоке, но это был не самый большой шок. Следующий шок был, когда выпал контент, где тоже известный психолог с огромным количеством подписчиков дает, демонстрирует свои сверхспособности, как она заявляет, и при этом людям, кому она демонстрирует сверхспособности, она льстит. То есть ее главная сверхспособность – это лезть. И вот там был момент, когда у нас же мы чувствуем людей с кем, кто и как, да? Человек сразу, чувствуется да. сразу. И я чувствую, мужчина слабый, озлобленный. Этому самцу надо конкретно врезать под жопу, чтобы поднять его с дивана, и чтобы он пошел работать. А он вместо этого слышит «Вы как та змея, которая ожидает прыжка, которая когда-нибудь набросится на добычу». И я слушаю и думаю, кошмар какой! Ты его облизала, слюнями залила, а он и так прилеплен к этому дивану. Ему под жопу бить надо. У него совсем другое действие должно быть для того, чтобы он вообще мозг хоть он и одну не включил. Он, он никто, но при этом он дома в семье он агрессор, это же чувствовалось. А ты, получается, ты создаешь его, э, ты еще хуже делаешь его, ты делаешь его инвалидство, делаешь его инвалидом, да? Да. И э, я вот когда вот все эти вещи смотрела, получается для того, чтобы э, вот люди, которые присылают нам советы, да, в советах солгите, сманипулируйте, э, ну, чаще всего понравьтесь людям, э, ублажите, то есть сыграйте в чью-то игру по его правилам. И ты знаешь, я когда на это все смотрю, мало того, что я не хочу так поступать, и это противоречит моему внутреннему миру, а еще и лезть, которая... Вот лезть идет у всех психологов вообще, просто это красная нитка. Лезть клиенту, ой, все-все-все, я тебя не обижу, я тебе столько хорошего скажу, ты такой хороший. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Это не ты напукал, это ты, не ты обосрался. Нет, нет, нет. И ты знаешь, я когда вот на это смотрю, у меня бывает шок. Потому что еще сто лет назад лезть да. была одним из самых мерзких качеств, которые порицались социумом. А смотри, как сейчас лезть вошла нормой в наше общество. Человек ждет, чтобы ему э, в попку поцеловали. Поклонились, да, поцеловали в попку, похвалили. Лстили, вот конкретно льстили, человек льстят за Выгодове, то, чтобы он выгода. принес деньги. Развивается, то есть вместо сознания развивается выгода. Да. Развивается вот эта часть. Та часть, которая обеспечивает болезни человека, да, который... деградирующий, которая выделяет сознание на игру. То есть человек закапывается в игре, и потом это переходит в болезни. И да. потом это становится чертами характера, и эти черты характера он в себе никак не замечает как проявление. И потом, когда приходит аутизм, ведь по большому счету, вот то, что мы видим, аутизм, когда приходит в семью, это явный показатель родителям, что все, да. у вас загорелась мигающая кнопка, ваш ресурс на игру закончен. Вы вылетаете из игры Нет, та жизнь Так следующее станет для вас последней Если вы ничего не измените То есть ту-ту-ту-ту Сейчас ты вывалишься из игры в начало ее вот просто. Ты вообще улетаешь из человеческого тела, угу. вообще улетаешь. Рассыпаешься и на эти... Да. Рассыпаешься, да, ты рассыпаешься. А вместо этого, смотри, даже с тем же аутизмом, вообще вот эти вещи сейчас шокируют дико. Угу. А, вместо того, чтобы человек остановился и задумался, мне пришло предупреждение. У меня красная кнопка загорелась и говорит, ты вылетишь из игры. А человек вместо этого говорит, аутизм, аутисты, они же у нас самые умные, они же у нас гении, вот, изобретатели вот И человек ложь. из этой кнопки делает новогоднюю елку и говорит, это же не, не кнопка предупреждения, это новогодняя елочка пиликая оправдывает свою ложь из воротом, изворачивается, и сам же попадает в свои сети И сам вылетает из игры потом. Да, естественно то есть вот когда а, вот эти штуки видишь, а все на лжи, на самом деле. На лжи. И вместо того, чтобы перестать льстить и сказать человеку прямо, смотри, что ты делаешь, тебе вот это действие доставляет счастье, тебя вот это действие делает здоровым, ты приходишь от этого к себе. Зачем ты это делаешь? Ты от этого счастлив, вот. Ты от этого счастлив или нет? И все просто. И э, не надо лгать, не надо. А видишь, э, если на это есть спрос, да. значит, да. предложение поступает. И психолог... Да. И тогда можно это назвать сверхспособность, вот ложь. То есть когда ты... Сверхспособность льстить клиенту. Льстить клиенту. Когда ты, ну просто, ну вот это действительно слушаешь и, ну, я не знаю, сказать, обтекаешь от, от того, что ты видишь чистой воды лезть на построенная на основе знаний психологии но ну, я мне даже мне даже просто неудобно даже произносить эти все вещи потому что они настолько очевидны и ведь тот человек который произносит эту лезть она же ведь знает она ведь знает что она сейчас обманывает хитрит до да? лжет но человеку приятно ну которому она льстит конечно потому что ну тут же лапша на уши вешается но, понимаешь а если человеку разумному человек, ты начнешь льстить человек разумный будет испытывать чувство неловкости да. и скажет что ты да, делаешь да да да да а это получается человек без мозгов пришел человек без мозгов просто вот когда мы приходим к моменту вот этой пустоты когда от человека ничего не осталось Смотри, есть, если шире масштаб взять, я иногда э, вот смотрю на общество дальше, и тоже есть удивительные моменты. Но вот смотри, гомосексуализм. Гомосексуализм уже становится нормой. Э, то есть, э, особенно европейское общество, американское общество говорит, мы толерантны. Кстати, о белорусах все говорят Белорусы толерантны Но к белорусам, когда говорят о толерантности Говорят по отношению к религиям Мы толерантны к религиям Слово-то такое красивое А давай разберем, что такое толерантный? Толерантный – Это Мы принимаем все религии Или мы позволяем им просто быть Мы проходим мимо них Мы их игнорируем то есть толерантность – это игнорирование. И толерантность – это э, э, позволение в кавычках, на самом деле, позволение этому быть. А на самом да деле... Да мы равнодушны к этому. Да, а на, вот это равнодушие. А на самом деле это можно по образу и подобию очень легко представить. Это когда лежит куча говна, извините, и вторая куча. А ты проходишь мимо, позволяешь этому быть. А их становится еще больше, потому что ты проходишь. И ты не убираешь и эти И ты не куча. убираешь. Что с Вот стоит? это называется толерантность из этого. Вот это толерант... вот толерантность. Вот это толерантность. Это когда ты прикрываешь свое нежелание развиваться в красоте, прикрываешь толерантностью, то есть позволением как бы, ну, равнодушие, по сути это свои равнодушие. Ведь на самом деле, когда ты проходишь мимо этих куч с дерьмом, ты можешь это есть, их на самом убрать. Деле. Либо сам либо организовать уборку конечно потому что чтобы куча говна называлась кучей говна она не может называться бабочкой цветочком а Б... ты туда бабочку цветочку не посадишь так в том то и дело когда смотри парадокс в том что когда ты видишь очевидно это болезнь вот когда допустим какая-то эта болезнь допустим там ну что сейчас сахарный диабет или онкологии человек каждый человек знает что это болезнь да а ты ее пытаешься э, трансформировать? Э... И сделать нормой, и что сказать, все больны. Да, и сказать, это не болезнь, это там что-нибудь, э, ну не знаю что, это норма. Это норма. Точно так же, гомосексуализм, лесбиянство, это норма. Норма, да. А на самом деле, если мы заходим это с психики, болезнь. это болезнь. Это чистой воды болезнь. Это Чистая психическая вода. болезнь, причем заразная. Да. И что причем ей сделать? больше всего подвержены люди в молодом возрасте. И теперь получается, смотри заразную болезнь уже общество принимает как норму. Более того, если эта болезнь – это психическое расстройство полового поведения, вот только вдумайся, вот сама, сама суть – психическое расстройство полового поведения, и люди с этим психическим расстройством находятся у власти в Европе и в Америке, это люди, которые ведут общество куда-то Говорят свои идеи, болезненно. решают какие-то экономические вопросы глобальные для всего общества. Они пишут законы для всего общества. Это то же самое, что сказать, шизофрения – это норма. И шизофреник будет сейчас решать, воевать государством или не воевать. Какие экономические санкции применять, еще что-то. Когда шизофрения становится нормой. Такого нет ни в одном государстве мира. Это ненормально изначально, потому что это юридически как бы ограждено от этого. А гомосексуализм и лесбиянство проникло в общество, дико проникло в общество, и больные люди сейчас... Расмножаются, распространяются. Более того, им дают усынавливать детей. Да, детей вот это ужасно. Мы же с тобой знаем, что это. Какие последствия? У больных людей не могут вырасти здоровые дети априори. Если не человек у. психически болен, у него не может быть здорового ребенка. Кстати, а психическое здоровье очень четко проверяется. Посмотрите, каких детей человек вырастил. Если у него дети огонь, ты можешь свои диагнозы себе на лоб наклеить. Потому что у здорового человека растут здоровые дети. И дети всегда показатель здоровья родителей. Да. И по-другому не бывает. И когда вот это осознаешь, понимаешь, понимаешь, блин, я все время горжусь с Беларусью, что у нас разум есть, у нас эти вещи запрещены, у нас это все, никаких ЛГБТ, ничего. И это правильный подход, это должно быть так. Потому что это психическое расстройство, оно должно так называться. Но это мы отошли от темы, мы-то начинали, с чего экстрасенсы продвигаются. Просто на самом деле эта тема она после обширная. лекции очень обширная. она, Когда твоя Лерка высказалась про толерантные отношения, это надо объяснять детям. Надо. Иначе зараза инфекция проникнет в общество, в мозг, как нормой. В мозг. Да. Она... Это, инф... в это информационная инфекция для мозгов. И она идет в обществе, и она распространяется. Ну, видишь, для того, чтобы это вовремя... Заметить у своего ребенка, да, вот на самом деле, смотри, заразу, ведь для этого родитель должен быть, быть другом ребенку, другом и, авторитетом, и авторитетом, и другом развитым. развитым. На самом деле, он должен быть родителем и, на, настоящим, да, искренним, любящим, целостным, Целостный. здоровым. Потому что, если сам родитель этого не видит, он не может донести. И настолько это все, все, все вещи связаны, очень сильно связаны. И когда мы думаем, ой, нашим детям надо развиваться, надо развиваться. Но я за тебя решу, куда идти учиться. Или куда пойти работать, да? Угу. Все. То есть, как ты можешь говорить о том, что ты можешь дать совет своему ребенку, где ему быть? Если ты уже вмешиваешься, то есть ты сам, у тебя внутри нет своего мира, а ты лезешь в другой мир, в чужой. Да, ты живешь чужую жизнь. И смотри, какая интересная тема получается, если брать ту же самую психологию, экстрасенсорику. Вот работа с клиентом... Родительско-детские отношения. Изначально все проблемы детей идут от родителей. И дети ездят на семинары, тренинги, ходят на групповую терапию и уже и так и так прорабатывают этих родителей. Слушайте, ребята, какую херню вы говорите. Родитель дал тебе тело. Тебя надо научить благодарности. Все. Все. Все. Как только ты искренне, а искренне ты начнешь благодарить родителя, он тебе дал жизнь. Все, тебе больше, больше ничего не надо. Дальше только благодарность родителю. А вместо этого семинары, тренинги, мы проработаем рот, мы проработаем, мы проработаем. И итог. Человек вязнет, вязнет, вязнет, вязнет. Спит, спит, спит, спает. Руб. И ответственность выносится на родителей, народ, еще на кого-то. не надо тогда развиваться, потому что за это, а, ну, за это ты считаешь, отвечает. он считает, что при этом да. развивается, потому что ему в это время в уши наливают лести и лжи. Uh -huh. И говорят, ты такой хороший, ты возьмешь ресурс рода, ты возьмешь сейчас и э, простишь своих родителей. А они там такие, но ты же другой, ты же не такой. Яблоко от груши. На груши не родятся яблони, да? Яблочки. Яблоко от груши не это вот не, не падает. Бывает, да? Не бывает такого. Если груша тебя породила, так и будь грушей, прими эту грушу и скажи ей спасибо, что она тебя породила, что ты смог вырасти, что она дала тебе жизнь. Самое ценное, что у тебя есть, это жизнь. И благодарность за эту жизнь. Поэтому. Психологию, конечно, психологию надо уже давно пора ее менять, но ну, не менять, а ей давно пора вырасти, то есть дать возможность ей развиться. Но видишь, как ложь и обман и выгода не дают этого сделать. У человека, знаешь, как э, власть или сказать, управление, желание управлять сильнее всего. В, э, э, Вместо искренности, искреннего чистого интереса, желания, э, желания э, интерес, ну то есть искренний интерес, буду так говорить, вместо искреннего интереса идет желание привлечь выгоду. То есть обман. Обман. И, пока, и за счет этого показать раздуться, показать себя. Эго. Блин, люди. Это настолько очевидно. Так и хочется сказать, ну вот просто обратите на это внимание. Так и хочется. За счет чего раздуваются? Ну опять, это замкнутый круг. Понимаешь, когда ты находишься в королевстве кривых зеркал, ты постоянно попадаешь в какое-то перетражение. За счет чего раздуваются? Ну давай посмотрим, те же самые артисты. Точно так же, кстати, как и экстрасенсы. Угу. А, да? Те же самые артисты. За счет чего они привлекают к себе внимание? Мужики-пидоры. Извини. И они гордятся и показывают этим и думают, что они сейчас привлекут много внимания. И распространяется информация: хочешь быть популярным артистом, значит становись им. Да. Или же, то есть, смотри, или же нормальный мужик, допустим, да, артист, нормальный мужик. Вот он действительно нормальный, но у него затухло, то есть, желание, знаешь, двигаться, развиваться, у него затухло. Он видит, у него паника, у него нету зрителей, что он начинает, делать? он начинает объявлять себя голубым. Такой шок, да, и начинает себя делать разные яркости, создавать сюжетики. Ну, это так очевидно вообще. А на самом деле и он по итогу примеряет психическую по итогу, болезнь. Да, по итогу он, заражается, валивается, он заражается, он вваливается. То есть это, образно говоря, как человек тоже ходит, допустим, и там где-то у него кольнуло, и этот человек, «Коли, так, наверное, у меня, ой, это может быть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это». И потом бах, подтверждение диагноза. О, а я, а я, я этом, знал. Да, да, я это знал. Я знал, что у меня будет вот, этот дермос Я вот ясновидящий прям, Да, да, вот прям настолько очевидно. А на самом деле сам в это а время создавал. Лишь, да, а всего лишь это все происходит из нежелания развиваться и валить в своем действительно искреннем интересе. А желание именно, вот именно, знаешь, как притянуть на себя внимание. И неважно... За счет хорошем, чего? да, неважно, или в каком. Главное притянуть. Вот это тебе и лень, и болезни, это тоже все в этом. Вот так же это психолог, которая сверхспособности проявляла, она за счет лести. И вот так же э, голуб, голубизна, это вот за счет э, вот тоже так Привлечение внимания к себе, шок. шок. Через шок идет привлечение внимания. Блин, так очевидно. Шок. Шок, шок держит внимание. Шок держит внимание. Раз и заекарел человека. А на самом деле... А на самом деле, подожди, прости. Шок. Смотри, раз. А как в гипноз вводят шок? Подходит это? Да? Как-то так, я видела. Разрыв шаблона. Все. Разрыв. И все, человек пум, и засыпает. И засыпает. А -а -а. И говорим уже. И точно хочешь. так же мы проваливаемся в глубокий сон. Да. Блин, вообще, И пошел очень... робот-автомат, который уже играет по правилам того общества, того? которое он примерял, да. по правилам той одежки, которую он одел. Ты одел костюм деловой, знаешь, ты, значит, ты уже ходишь, как деловая колбаса. А если ты оденешь джинсы, то ты будешь ходить, как не деловая колбаса. То есть это вот выбор, выбор человека. Какую одежку напялил, какой сон снишь, так и играешь. Но причем это абсолютно неосознанный выбор. И смотри, это выбор через внешнее. На самом деле выбирает эту игру сам человек. Конечно. Но при этом он организует эту игру через внешнее вторжение. Да, да, да, да. Именно через внешнее вторжение. То есть это не я. Это не я. Uh -huh. То есть это момент, когда мы разделяемся на я и не я. Потому что если мы не организуем через внешнее вторжение, то будет понятно, что это я. Uh -huh. И тогда игра будет неинтересной. И тогда нам надо создать объективную реальность. Типа, я сюда пришел голым, и уйду голым. Да на самом деле, кроме это тебя все... никого нет. А это на самом деле, да, все оправдание, из ворот, лжи. Да, прикрыть. Это знаешь, как человек, когда совершает ошибку какую-то, да, и вдруг эта ошибка становится очевидной. И очевидно, и ему говорят об этом – а он начинает изворачиваться. изворачиваться. Изворачиваться, потому что он не может принять эту ошибку, признаться в ней. У него принять... самого нет внутри делегировать себе право на ошибку. Право. Да. То есть он сам себе не позволяет ошибаться да. И он начинает изворачиваться, выкручиваться Знаешь, с позиции «я совру, я прикрою, никто не заметит» И он начинает выкручиваться, выкручиваться И входит настолько в эту роль, что уже сам не помнит Что запутался, где, с чего началось И он уже давно живет в собственной лжи. Представляешь, ну. и он начинает играть эту роль, свою собственную. Вместо принятия ошибки и осознания, что наши ошибки – это благодаря им мы можем расти, развиваться. То есть, когда ты позволяешь себе ошибаться, замечаешь, ты позволяешь себе заметить свою ошибку, ты благодаря этому можешь ее исправить. То есть, создать, исправить ошибку и увидеть красивое создание, да? Да. А ты, как бы получается, Нет, это я не я, и побежал дальше. И опять ошибка: Это не я, это не я. И фу, зарастает поле ошибками так вся жизнь в ошибках, и ты уже не, не можешь сам понять, где, что, откуда началось и вообще, почему я болею и почему на меня валятся все неудачи. Представляешь, как это а, вот просто поторой. Потому что это ткань, Больше. которую я не принимаю. Да. Я не позволяю себе ошибаться. Но при этом я позволяю себе лгать. И, кстати, сейчас вот почему-то вспомнился эпизод исторический. Это была в Британии, по-моему, королева Виктория, если я не ошибаюсь даже по имени. И она была крайне шепелявая. И люди, чтобы не... Она не чувствовала себя. Некомфортно. Некомфортно, да. То есть они делали, типа, это норма, что все шепелявые, такие же, как она. И в английский язык внесены вот эти искажения вот звуковые. Вот видишь, которая... Лезть, и знаешь, вот это... И, и опять она... из Европы. Да, да, и опять, пожалуйста. И вот она и она и вылазит в то, что нормой становится болезнь. А смотри, а искажение звуков на самом деле, насколько важно в речи. Да. Если речь не чистая, то она не создающая. Она не материализующая. Она не материализующая. Она разрушение. То есть это как разлазящаяся ткань тогда. А прогнившая? Прогнившая, разлазящая, да, прогнившая ткань, вот, речь должна, она как реченька, живая реченька пропитывает, то есть это материализация, каждая буква на самом деле нашего алфавита, это сильнейший, мощнейший, создающий звук, именно материализующий, а мы а мы не знаем, мы, мы только видим вот буква а буквы... Мы знаем а буквы, буквы мы, но сами звуки а не мы раскладываем. Их, да, мы не знаем, как, из чего они создавались. И поэтому мы обесцениваем вот это само создание, а мы только видим окончание. И, и поэтому мы не можем, у нас нет вот этой силы, опыта, кстати, опыта. У нас нет опыта создать. И мы таким образом отказываемся от себя создателя и Буквы для нас просто вот, ну, А, Б, В, Г, Д. Все, пошло. Да, на самом деле наше сознание создает абсолютно все. И отказываясь от создания, мы же не перестаем создавать. Но мы тогда это делегируем вынесенным персонажем, которые привлекаются в нашу жизнь нашим подсознанием, для того, чтобы они создали вот эту иллюзорную игру, и которую мы ловим как объективно существующую. Да, плетем сеть. Вместо плетем сеть. сеть. И... Как паутина, которая, вот именно как, кстати, как паутина, паутина которая, знаешь, в таком в старом доме паутина, она все липче, и липче, серее. Вот так это такая это красивая материя. Или же это паутина, раслазящаяся. Вот понимаешь? Смотри еще как. Вообще автоматизм, да, можно сказать, человек. Мы живем в автоматизме, правильно? Правильно. Но Автоматизм в чем заключается? В том, что я, ну, не думая, выполняю все, что мне прилетает откуда-то, а я, ну, вот такой никакой. А есть автоматизм другой формы. Это когда красивый. То есть, вот смотри, опять-таки на примере буквы скажу. Когда... Или же, или же даже осознаний не таких. А вот, допустим, вот человек приходит в школу и он начинает учиться. И два плюс образно. Или один плюс один. И человечек этот, он сидит и думает один плюс один. Сколько это? он думает, думает. И приходит к тому, что два. Ему это так давалось, ну, да, потом там сложно. Да, да. сложно. А спустя и вот он идет дальше там изучает дальше, а спустя там во втором классе, допустим, дети сколько будет один один, один плюс один, два сразу, вот он автомат красивый, когда это знаешь, когда вот через как, свой это, опыт, это, через свой опыт это также, как буква, прежде чем появилась буква А, она была большой силой, то есть в ней звуков множество, вот эта сила, да, и теперь это просто буква А. И когда человек прошел этот опыт и знает этот опыт, и он произносит букву «А» вот с этой силой, то есть в ней «А» он знает. как Знаешь, как вот есть слова, которых, в которых очень большой смысл. То есть ты произносишь, допустим, одно какое-то слово, а в нем столько значений. И эти значения мож, можно интерпретировать и так, и так, и так, и так. Вот это знание, вложено в это слово. Точно так же здесь. Вот автоматическое «а», но при этом этот автомат имеет силу опыта, силу знания. Либо либо же просто произнесение «а» без вот этого опыта, знания. Это разное совершенно «а». Здесь силовое со знанием, с опытом, знанием, с пройденным жизненным таким, да, и просто А. Это разное совершенно А. Вот к тому, что... И также обучение тоже, дети, мы, мы учились читать, учились писать, точно так же, проходя опыт. А если мы, допустим, совершая ошибки, учась, и совершая ошибки вот в написании, и мы, знаешь, так видим, допустим, написали, а, уч, а учитель не замечает эту ошибку, или говорит, вот эта ошибка, там начинает показывать, а у ребенка «Ай!» Ну, все, я тогда и не буду учиться, и, и, и, и ладно, пусть будет так. И, и дальше идет, да, то есть дальше и учитель, ну, э, так, так, так, и проходит. То есть человек проскальзывает мимо, мимо исправления ошибок, и у него речь, у него, э, э, его сознание, оно на самом деле вязнущее, не растущее, потому что вот это, вот это те ошибки толерантности, вот это да, об одном да. и том же. Да, да, да. Просто... Пускай будет ошибка. Пускай будет ошибка. И исчезает что? Чистота речи. Чистота. Ис исчезает жизнь. На самом деле утекает жизнь. Утекает. Так это равносильно. Вот был родник, да? Был родник, он был чистый, потом он замутился угу. и говорит: не пейте воду, там козленочком станете. А потом проходит время, и такая: ну пейте уже воду, уже пейте, мы, другой да, уже нету. Уже козлики. Уже, толера... да, уже козлики, уже, уже, уже толерантные, да? А... Вода становится еще грязнее, уже грязь течет. Проходит ну, пейте, время. А Пейте, пейте! Вы уже там нормальные козлы, Вы уже уже адаптировались. уже адаптировались, уже ничего. И вот уже идет жижа навозная. А человеку говорят, да это же нормально, ты а же уже нормально, это ты есть. Да, да. Ты уже посмотри, как ты выглядишь. Да, да. А, уже это, это нормально, уже, это да. ты, уже это же же, это ты. И все, а и человек, человек уже не помнит себя чистым. Все, а он, он не помнит не вообще чистой чистым. Он, он уже трансформировался. Да. Его он тело перестроилось. Психика да. приспособилась. Да. А сам... да, и на самом деле приспособилась это, как, знаешь... Этот шарик с дырочками. Да, вот это дырочки это ошибки. И этот шарик он так, с дырочками, он так, в какой-то момент пух, и опять на дно пошел. Потом поднимается, поднимается где-то за счет пузырьков. Эти дырочки, знаешь, так прикрываются, он поднимается, потом опять пух, и пошел. А когда ты исправляешь ошибки, у тебя шарик, ты поднимаешься. И крепнешь, и закрываются твои прорехи, и ты фу, выходишь на другой уровень. У тебя другой мир, у тебя другая жизнь. Ну, видишь, тогда надо давать людям право совершать ошибки. Право совершать Конечно. ошибки. Конечно. Смотри, как с детьми, с теми же самыми. Когда православие было в школах, когда били указками, палками по рукам. Кстати, это еще недавно было, это еще вот в прошлом веке было. Это в ссср еще было. А, да, в 1900-е да, 1900 да, да. годы. Да, там, там было в школах, когда учительница могла шандарахнуть ребенка, и за ухо подкрутить, и под жопу дать, и все что угодно было. Но это еще не так жестко, как было до этого, когда вплоть до инвалидами детей делали, У -у -у. и когда были церковно-приходские школы. Так вот смотри, тогда на физическом, на физическом уровне прописывалось, нельзя совершить ошибку. То есть ошибка бывает один раз. И тогда вообще вся жизнь превращалась в ошибку. Ошибка, что я родился. Да. И это уже была циклическая поломка. И рождение приводит к следующему. Ошибка, что я родился. И снова, и снова. И все, система забуксовала. Она перестала развиваться, пошла деградация. Поэтому вот эти все вещи с религиозным образованием, его категорически нельзя допускать к детям. И при этом надо людям давать право на ошибку. Вот помнишь, мы недавно работали с молодым человеком, нехорошая история, там человек совершил ошибку. Человек совершил ошибку, он там какие-то комментарии оставлял там еще, он совершил ошибку и он испугался этой ошибки и на испуге у него за очень короткое время развилась онкология. Четвертая. Четвертая да? стадия, он оказался Вовиным одногруппником и Вова показал его фотографию, Он говорит, смотри, мой одногруппник умирает. Вот оно, вот оно, человек совершил ошибку, а и он сам себя съел. и сам себя съел, потому что у него не было допуска на эту ошибку. И его еще помогает доедать общество. То есть это неправильно. Человек должен иметь право на ошибку. И если он искренне раскаялся, если он искренне он должен иметь право на то, чтобы исправить ее, и записать себе в жизненный опыт, я исправил. Особенно, когда это молодой человек, когда это ребенок. Потому что я говорю, меня внутри впечатлило тогда, мы все-таки этому ребенку немножко помогли, чтобы он не умер. Потому что э, иначе эта ошибка переносится в следующую жизнь, и возникает циклическая ошибка. Эту ошибку любой ребенок должен иметь возможность исправить. Но не только ребенок, это и взрослые то же самое. Просто да. именно искреннее осознание и покаяние, оно приводит к тому, чтобы э, была возможность исправления. Да, да, да, да. да. А если в тебе самом нету а, позволения ошибаться, то ты и в, ми, и в мире будешь, во внешнем мире будешь видеть это не позволение на ошибку, и значит тебя по-любому захлопнет, потому да. что ты с двух сторон. Ты сам себя... захлопываешь ты сам себя, потому что вот смотри, даже в этом случае, ведь онкология за очень короткий промежуток времени, что даже медицина не успела обнаружить это полностью создание сразу тотальной четвертой стадии. Угу. Это полностью Зато создание, вот это захлопывание да, двери, да. самого себя захлопывание, съедание самого себя, а это о чем говорит? Это программы совести у человека, работали на покаяние. Угу. Просто он не знал, как это публично огласить. Угу. Не было семьи рядом. Вот что удивительно, в таких, не в не таких случаях рядом. не было рядом разума, угу. не было рядом отца, угу. который бы сказал, что ты делаешь, сынок? Угу. не было, не нужен был родителям. Вот оно. Ну, только отца, и, и отец, и мать. Я и отец, и мать, но в это, данном если случае... Если на эту тему брать, то я не могу сказать... Просто там мальчик возрастной, да? Угу. Ну, 26 я лет, понимаю, да? да? А в данном случае не было отца. Вот уже в таком возрасте, если бы был рядом отец, вот и, и по душам. Не было отца. Вот я к этому и веду. Все идет из женщины. А... С мужчиной, с соответственно, мужчиной, да, да. естественно. Как только женщина начинает... Э, ой, сложно даже говорить, лгать самой себе, изворачиваться, считать себя никем и ничем, и, и это подхватывается, и, и то, то все, все. Если женщина создала себе защитника, божечки, если у тебя есть защитник, все... У тебя есть нападение. У ты тебя дура. есть... Что ты, дура создал? Ты создала войну. Все. Это, это другого никак. На эту тему просто вот ну, по-другому ты не можешь этого видеть. Е то, что женщина, это мать, это, это жизнь, это бесконечность. И если жизнь создает защитника, ну, естественно, значит игра в войну. Поэтому тут про разум. Это, когда нет, передач, да? это да. когда нет разума. Это когда нет разума. Это когда нет разума. И к тому, что разум где первично должен появиться? У женщины. У женщины. Мужчина – это... У, них то... у мужчин тоже разум. Но он гораздо глубже сидит, или, сказать, спит глубже, потому что у мужчин... мужчины э, ум – это автомат. Это автоматическая программа. И э, это машина. Вот даже не просто так, где мальчики рождаются с машинками сразу. Блин, поехал. То есть у них машинка, механизм. Механизм. И, и поэтому... А этот механизм, он просто... Смотри, мужчины ж не рожают детей, женщины рожают. Так вот смотри, мех, этот механизм, он просто не может без вложения в него информации, то есть без программирования его, он не поедет без этого. И если женщина не может дать разум, то и разума не будет в мужчине. Да? Не будет. Полностью если мать не дает сыну разум, не вкладывает в него, то не будет в априори этого разума. Не будет. Этот мужчина так и останется без разума мчаться на машине своей. В никуда. Да. В никуда. Как правило, за деньгами, за еще чем-то, за любовью, за сексом. Гонки, гонки, Ведь гонки. Даже, смотри, и тогда любовь секс. подменяется на все, что угодно. Но да. это не любовь. Но это не любовь. И Возь... этот мужчина не способен любить. Да. Возьмем, даже секс. смотри, в сексе берем мужчину и женщину мужчина без секса не может В каком плане он даже сообразить не может у него физиология требует сразу он заведен как механизм и все ему надо он это уже вот она программа то есть благодаря мужчине опять-таки существует жизнь автоматом он не может он не, владе, он не, он не, не владеет собой он просто у него это знаешь, как мозг там Вот, натурально у него там все и он не он не, не может вот этим управлять а женщина может кстати на эту тему Отвлекаем все мои темы, я недавно... про автоматизм. Да, про автоматизм. Я недавно увидела американского киноактера, известного, я не буду называть фамилию. Он был счастлив в браке, они там прожили с женой семь лет, построили дом. И он женился на другой женщине. Пришла другая да. женщина, mm -hmm. которая так цепко uh -huh. его выдернула. Из семьи. Так. Из семьи. Ходи сюда. Ходи сюда. Шесть детей своих и приемных. Ту-дух. И потом пф, пошел он отсюда. А теперь да? ты мне уже... Ты уже не нужен. да? И там еще вопросы по половым признакам пошли у детей. И у него возвращение к этой жене. И к ты первый. смотришь к первой. И ты смотришь на это и понимаешь, мужик, у тебя мозгов нет. Ну, вообще. Вообще. Тук-тук, тебя взяли. Отымели и выкинули. Вот и все. И ты такой классный-классный. А на самом а у тебя деле... нет, у тебя разума нет. Разума нет Все, ты вот ведомый за ноздри и повели. И Все, смотришь, бычка. да, бычок. Вот именно бычок семенитель. Точно. Поиспользовали и выкинули. Но при этом же прошла жизнь, человек прожил, и человек свои там тараканы. А при этом смотри, насколько важна женщина, чтобы она не была злой, Представь, какая сила в женщине. В, в, в женщине сила неимоверная, она просто ее, ее размеры или описать нереально, вообще невозможно. И теперь представь, что эта сила, которая тоже без разума, mm -hmm. да, вот в нее не вложен матерью, опять-таки, матерью разум. И эта сила огромная, она, знаешь, как, как болванка такая. Катится по жизни и рушит все на свете, как колобок этот несется там в железный да. ядро и, такое. И, да, и, и как, это сми, как это сминает все на своем пути, понимаешь? А это же сила огромная, вот оно. И при этом я такая умная, я такая молодец, ух, я мужиков там разношу там направо-налево, да? Такая... Что ты своим детям передашь? Да? Ты передашь вот это. И твои дети, как болваны, тоже попут. И что там дальше? Болваны, болваны, болваны, болваны, болваны. Болваны множатся. Опять. Все, что не придем, где нет искренности, где нет любви, где нет вот этой чистоты, все, абсолютно все ведет к хаосу. К деградации, к разрушению. Только лишь искренность, любовь ведет счастье, ведет к красоте. Снежинки. Ну, давай. Вот э, я хочу, чтобы мы сейчас остановили этот ну, вот, э, подкаст. да? Мы перейдем любовь, плавненько, искренность, да. открытость. Плавненько. Я хочу поговорить о национальной идее. Отлично. Давай.